Рыбные закуски за праздничным столом всегда пользуются большим спросом, они легкие, но тем не менее очень вкусные. Предлагаю приготовить простейшую закуску из копченой трески, которая вам понравится. Интересный паштет из копченой рыбы, поданный порционно в тарталетках или на крекерах, непременно украсит ваш праздничный стол. Блюдо очень бюджетное и простое, но очень вкусное. Брать за основу можно любую рыбу горячего копчения. А также по вашему вкусу хрен можно заменить майонезом, а укроп, любой зеленью, очень советую приготовить. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Рыбу отделите от костей и сложите в чашу блендера. Яблоко почистите и натрите на терке. Добавьте в блендер, сюда же добавьте нарезанный укроп, хрен, все измельчите. Добавьте масло комнатной температуры и еще раз измельчите блендером. Подписывайтесь и ставьте лайки. Выложите в тарталетки или на крекеры и подайте к столу. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот из чего готовим блюдо. Треска, 300 грамм, горячего копчения. Масло сливочное, 60 грамм. Яблоко половина штуки, хрен 1 чайная ложка, укроп 4 штуки, перец 1 щепотка, соль по вкусу, количество порций 6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Надеюсь на скорую встречу на канале.